Для начала хочу поблагодарить всех тех, кто оставил мне комментарии и дал обратную связь в личке после публикации ролика о том, как скачать и установить конвертер. На основе ваших вопросов и появилось это видео. Собственно, вопросы касались того, как поменять внешний вид, почему панели расположены там слева, а не сверху, как открыть файл, сохранить нужно в нужном формате и что вообще можно делать с файлом в программе Вилком. О, извините, пожалуйста, в программе TrueSizer в конвертере для дизайнов машинной вышивки. Начнем с внешнего вида. Внешний вид программы представляет собой рабочее поле, линейки, панели с инструментами и главное меню. Панели с инструментами представляют собой выведенные в виде иконок функции которые вы можете найти в главном меню. То есть все, что практически все, что есть здесь, вы сможете найти на панелях с инструментами. Панели с инструментами можно отображать и скрывать. Для того, чтобы скрыть панели с инструментами, наведите курсор мыши на пустое место, где отсутствует панель, и нажмите правую клавишу. В выпадающем меню кликая правой клавишей мыши вы будете отключать панели. Повторное нажатие включит отображение панели. Я не вижу смысла отключать панели, обычно это делается в том случае, когда панелей настолько много, что они мешают работе. Здесь их нет такого количества. Помимо того, что вы можете отображать и скрывать панели, вы можете менять их положение. Для того, чтобы изменить положение панели, наведите на нее курсор мыши, пока он не станет крестообразным. Прижмите левой клавишей мыши и потяните. Вы можете разместить панель на рабочем поле, либо разместить ее в левой части экрана или в нижней. Как открыть файл? Чтобы открыть файл вышивки, необходимо зайти в меню «Файл», «Опен», либо нажать комбинацию клавиш Ctrl-O. Обратите внимание, это пишут на клавиатуре. Прижимаете Ctrl и кликаете клавишей О. Либо нажать на желтую папочку. Открылось окно. Если в этом окне вы не видите ни одного дизайна, но вы точно уверены, что там они присутствуют, то вам необходимо сменить отображение типа файлов. По умолчанию стоит EMB. Установите, просматривайте все, и вы точно стоит тотчас же увидите все имеющиеся в этой папке файлы. Точнее, файлы того формата, который понимает TruSizer. Его возможности не бесконечны, но основные форматы вышивальных машин, особенно это касается бытовых, он видит. Итак, выбираем файл. Открыть. Зайдите в меню файл. Сохранить как. Либо кликните по иконки. Либо нажмите комбинацию клавиш Ctrl-S. Я, кстати, рекомендую вам запоминать горячие клавиши, потому что это удобно. В открывшемся окне выберите нужный формат, в который вы хотите сохранить ваш дизайн. Если вы не знаете, какой формат понимает ваша вышивальная машина, посмотрите в инструкции. Все написано. Либо найдите наш ролик о конвертерах и файлах. Он, кстати, находится в этом же плейлисте. И посмотрите, там есть список форматов, которые принимают швейно вышивальные и вышивальные машины. Задача конвертера – позволить вам сохранить файл в формат, понятный вашей вышивальной машине. Если вы будете работать с родными дизайнами вилкам, то там открывается кое-какой функционал, вы сможете просмотреть контуры. Но в целом задача конвертера – чтобы вы могли открыть и сохранить его в другом формате. Тем не менее, вы сможете здесь проделать простые операции над файлом, выделив файл, к примеру, отобразить его по горизонтали, по вертикали, повернуть его на определенное количество градусов, изменить его размер, что, кстати, не рекомендуется, особо не меняйте, если не разбираетесь, но в целом такая функция есть. Вот, пожалуй, весь нехитрый э, функционал программы. да. А, также имеются различные варианты просмотра вашего файла. То есть вы можете увидеть, как он будет выглядеть в реальном режиме, точнее в реальной вышивке. В стежках можете посмотреть, чтобы увидеть, где будут протяжки. Увидеть можно контур дизайна, если он присутствует. Но у нас стежковый файл, поэтому контура нет. Несмотря на то, что вы видите контур, это не контур в понимании в векторном понимании, это Последовательные идущие стежки. Потом все будет понятно, когда вы вникнете поглубже. Также вы можете увидеть места проколов, функции, которые имеют смысл для промышленного оборудования в основном. Если ваш дизайн содержит рисунок векторный или растровый, вы тоже можете их увидеть. Также вы можете отключить и включить отображение сетки. И включить и отключить отображение линеек. И выбрать в каком в какой системе показы отображать дизайн метрической или в дюймах в сантиметрах или в дюймах я сознательно, сознательно не подробным описанием данного конверта по одной простой причине если вы начинающий пользователь вам оно нафиг не надо вы устанете и половину забудете а если вы продвинутый пользователь вам и так все понятно всему остановлюсь только на одной вещи Называется она «Калибровка экрана». Ее необходимо произвести один раз после первого запуска. Откройте ее. Измерьте с помощью линейки длину этого окна и введите ее в верхнюю графу. Затем измерьте высоту этого окна и введите значение полученное значение во вторую графу. После этого нажмите «Ок». Вот я тоже это произведу. Сейчас у меня получается где-то 82. И высота 50. Нажимаем ОК. Если вы измерите, то размер ячейки станет ровно 1 сантиметр. Для того, чтобы увидеть в реальном, извините, пожалуйста, вот сейчас я вижу его в реальном размере. Для того, чтобы дизайн отобразился в реальном размере, нажмите клавишу 1 на клавиатуре. А вот клавиша 0 открывает экран, открывает дизайн по размеру видимой рабочей области. Итак, нажимаем клавишу 1 на клавиатуре и измеряем линейку. Все, точки у меня получилось сантиметр на сантиметр. Ну вот, пожалуй, еще я затрону такую возможность как свойство дизайна». Для того, чтобы их увидеть, зайдите в «Дизайн», «Свойства дизайна». Здесь вы увидите всю информацию, калькуляцию по вашему дизайну. Сколько стежков, сколько цветов, сколько смен цвета нити – это разные понятия. Сколько метров уйдет на вашу вышивку, как верхней, так и нижней нити. Обратите внимание, верхняя нить и нижняя нить. То вот тут всего лишь ничего, 5, ну, скажем так, 6 метров. Сколько будет обрезок в вашем дизайне, сколько объектов в нем и так далее. То есть это подробная информация. Возможно, вам сейчас она мало интересна, но пройдет время, и какая-то информация вот из этой представленной будет вам полезна. Здесь вы можете ввести автора, если оно вам надо, и сохранить с этими параметрами. На сегодня все. Оставляйте лайки, комментируйте. Нам лайки очень ваши нравятся. Они тешат наше самолюбие. Хорошего дня.